Ебать! Ты где ты сука нахуй, блядь? Что ты сука сделал, блять? Ебать! Плиз, oh. ты же не идеальная. Идеальная? Скажи что нибудь на идеальную. Ну хочешь, я уеду к маме на пару дней. Oh, круто. Если вы сильно накосячили перед шефом или заказчиком, то делайте так. рубашечку штанишки. штанишки. В носочки. Съебанутых спросу <laughs> самую дешевую смазку. Да, конечно. Э, девушка, вот это почем рыба? Какая цена? А я откуда знаю почем? Вот. Сколько? А он... я знаю почем? Там не написано. А, там звешено. Раз, ты okay. <мес> Спать с домашними животными на одной постели опасно. <смех> вот ты меня рассмешни, рассмешни, рассмешни, раз, рассмешнил рассмешнила рассмеялась. Юля, Юля, Юля. Проститутка залез, залезла, блять, а как? не знаю. Ну, как разрезать как же ты ее запихала проститутка ты че махаться будешь со мной в пизду. Давай мириться. Я был неправ. Хорошо, я согласен. Ладно, подожди. Не ешь. Приготовлю что-то другое. Ну и Братан, я понимаю, с девушкой расстался, да? Там проблемы, проблемы на работе, Увольняют, я понимаю. Но я, блядь, жить хочу, понимаешь? Не надо 200, сука, лететь. Братанчик! Да ты заебал! Я сейчас обосрусь, нахуй! А? Лети! Пожалуйста, не подскажите, как на набережную проехать молодым человеком? проект. откуда да. он едет он едет в с максимки скажите ему сами слышите алло ну вы прямо вот все время как раз максимки проезжаете, а вы на девочка? 88 ну, как в город есть Ростовская трасса. А так по третьей продольный ростовскую трассу нужно ехать ну он наверное, по ней есть наверное просто его не слышу да да конечно это же, это же тапок конечно он разговаривает Поссуду, блять, за собой помыть не может, нахуй. Мужик, блять, только жрать ходит, нахуй. Чему, блять, только жрет и сеет, нахуй. И все, и пиздец нахуй. У дома больше ничего не делать. Свет до сих пор, нахуй, сука, делаешь. Урод. Так, и че ты там в поддолье принесла? Красиво, да? Да, очень красиво. И пидорасов нет, видишь? <смех> Покажу игрушки в постели, которые мы используем в женой. И это совсем не стыдно. Ведь те, кому слегка за 40, наверняка тоже используют их. И это аппликатор, тонометр и пульт. Андрюха, а что случилось? Ты палец порезал. А что зеленый весь? Зеленку открывал, что? Девушка. Я вам могу сказать, что на права вы не сдали. Шаурма! Шаурма, братан, мы тут! Да мы тут, куда ты махаешь, братан? Балкон, брата, шаурма, мы тебя любим. Я всегда буду любить тебя, ты самое лучшее на свете, самое лучшее блюдо. Люблю тебя, Муа -муа -муа! моя шаурма, майонез, чеснок, <мясо>, мясо. Слушай, меня внимательно. У тебя задание напасть на маму. Через три, два, один, фас. Нападай. <мясо> Слушай, вообще вкусно. Обожаю твои магазинские пельмени. Факция. Какой тикток Тикток тик как, че скачать? Ты нормально, мне что, пятнадцать лет, что ли? Кайфовать хочу, кайфовать Кайфовать хочу, хочу, мы сейчас хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, для чего там страдаешь? Привет. У нас, что, батареи отключили? В смысле? Ну, я вижу, что ты замерз. Она выключится свет покажи ему откуда ты приехал из украины из украины да. а почему ты черный да. ты черный блядь, я ты черный гахол блядь я красавчик господи как же я ее люблю она у меня самая лучшая просто единственная и неповторимая но есть один минус слишком большая дырка Хотя, в принципе, водичку и чаечек нормально пить. понимаю девчонок, которые хотят со мной познакомиться. Давайте объясню. Я вот хожу в барбершоп, делаю там бороду. Плюс я хожу в качалку. Плюс правильное питание. Плюс красивая одежда. Все это стоит денег. Если ты не можешь финансово удовлетворить мои капризы, то вообще не пиши мне. А, это семерка, пятерка. Семерка. Займите 100 рублей, займите поблески. Нахуй? Не знаю. Я-то, я И вообще, схуя ли я должен работать на двух работах, чтобы жить заебись? Если я буду работать на двух работах, я не буду жить, заебись, я заебусь. <сказания> <смех> не делай, что, не Нет, Я тебе сказала, не делай урод! Я да не нормальный скупаться! Теби! Ты конек горбунок! Басюша. Тебе так удобно? Вообще, точно конец горбунок. Та моя ты сладкая. Смотрите, какая я красавица, что скажете? Красавица, но только не для меня. Не для вас красавица? Да, не для меня. Не для вас мат и клиточка Я, я, я уже старость. Почему? Нет? Не, я не вам не нужна. нужна. Нет, не нужна. Не нужна, это жаль. Так, короче, пока мы здесь втроем, вы двое, ну-ка, объясните мне. Куда деются наши деньги, блядь? А? Представляете, какой немецкий веселый язык? Сегодня сидели итальянцы и немцы, и там была какая-то бабочка большая. И итальянцы такие, о, фарфалла. И немцы такие, о, шметахли. забьет того царевича. Царевич, не бойся. мамин комбинезон ну что ж ты такой несчастный пойдем домой я уже тоже устал